Когда был выпущен первый Коран? Встреча ректора КФУ Ленара Сафина со студентами из Томска. Что обсуждали в зале попечительского совета. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Елизавета Газизянова. В стенах Казанского федерального университета пройдет международный форум по педагогическому образованию ИФТ-2023. Мероприятие состоится в Институте психологии и образования в период с 24 по 26 мая 2023 года. Основная тема форума – качество педагогического образования в условиях современных вызовов. ИФТ – мероприятие, которое ежегодно посещают представители вузов со всех континентов. И этот год не станет исключением, несмотря на сложную политическую ситуацию в мире. Более подробно о событиях расскажем в одном из наших следующих выпусков 220 лет назад в казани был выпущен первый тираж корана произошло это в мусульманской типографии на базе императорского казанского университета накануне состоялось открытие мемориальной доски посвященной этому событию все подробности расскажет моя коллега мемориальная доска, посвященная изданию в Казани первого тиража Корана, накануне была установлена в Казанском федеральном университете. Именно здесь почти 220 лет назад в первой в России мусульманской типографии в свет вышло полторы тысячи экземпляров. Настолько выверено, проверено, чтобы не было допущено ошибок при печатании этого издания Корана. И сегодня, открывая стенд-табличку, мы воздаем должное нашим предкам. Увековечиваем память о великом издании, которое известно во всем мире как «Казан-Пасмаса». В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие Раис Республики, ректор Казанского федерального университета, а также представители духовенства – это событие имеет особую ценность не только для мусульманского сообщества, но и для Казанского университета. Решение об увековечении памяти о первом издании Корана в Казани было принято на ученом совете Казанского федерального университета в ноябре 2022 года. Исторически, если посмотреть, оказывается, типографии тогда были запрещены, чтобы вот этот Коран здесь печатать было разрешение там, царя, чтобы вот этот Коран появился. И он появился не случайно, потому что это потребовало время. Вот те войны, когда значит, роль мусульман и работа с мусульманами для государства была государственной задачей. Отметим, что Казань стала широко известным в мусульманском мире центром печатания Корана – Почти за 100 лет в азиатской типографии было издано около 165 тиражей полного текста священной книги. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюз. В зале попечительского совета прошла встреча ректора Ленара Сафина со студентами по обмену из Томска. О том, как прошла встреча и какие впечатления оставил Казанский федеральный университет у гостей, смотрите в следующем сюжете. В зале Попечительского совета Казанского федерального университета прошла встреча ректора Казанского федерального университета Ленара Сафина и студентов, приехавших из Томска для обмена опытом. На мероприятии поднималось множество вопросов, начиная от самочувствия приезжих студентов, заканчивая обсуждением перспектив в обмене студентами на грядущий год. Ректор отметил, что следует внести коррективы в нынешние правила обмена и увеличить срок пребывания иногородних студентов в Казани. Что мы с вашим с ректором договорились, что не будем ждать, пока нам. Министерство значит, организует и профинансирует эту программу по обмену. Давайте-ка мы сами ее организуем и обменяемся студентами. Поэтому с государством мы так договорились, пожали руки и вот превратили, скажем так, эту идею в жизнь. Встреча проходила в неформальной обстановке. Студентов угостили татарскими национальными сладостями и расспросили об общих впечатлениях гостей от третьей столицы России. Кроме того, каждый из них смог высказать свое мнение о формах обучения в Казанском федеральном университете, о месте проживания, то есть деревне универсиады, а также об общих впечатлениях о городе Казань. Вас поблагодарить за данную поездку, потому что, знаете, это такая, наверное, нек некая разрядка перед предстоящей сессией, потому что мы сейчас приедем, и начнутся те эксперименты, которые мы ставим у себя на вашем современном оборудовании. Да, хотелось бы отметить, техническое оснащение Казанского университета это очень впечатляет. По итогам встречи студенты из Томска поделились своими впечатлениями и проявили интерес к подобным инновациям в области программы по обмену. Обе стороны надеются на подобное сотрудничество, но уже на более продолжительный период. Елизавета Газизянова, Фарид Захитаглы, Универньюз.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 Исторически так сложилось, что э, Казахстан давно уже присутствует здесь, и здесь даже вывеска есть нашему славному Жангирхану, и э, то, что такая э, традиция продолжается, это говорит о качестве обучения, и это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 Приемная кампания в самом разгаре. Казанский федеральный университет продолжает принимать абитуриентов в ряды своих будущих студентов. О правилах поступления и сроках проведения экзаменов узнавала наш корреспондент Кристина Отекина.